планом усложняется да, вибрация с каждым планом все интереснее интереснее все быстрее и быстрее движ, двигается энергия и четвертый план э, это план духов духов э, скажем ушедшие предки до да, ушедшие люди это не божества нет, это именно духи четвертый план бытия э, он у нас Характеризуется энергией, такой жизненной силой. Как бы это объяснить, сейчас скажу. Вы смотрите на человека и говорите, живчик, энергия бьет ключом. У него все в порядке, значит. И бывают как сонная муха, когда не хватает энергии. И это, вот, к сожалению, когда проблема с четвертым планом у человека. Это жизненная такая энергия, скажем, ближе к физической такой физической энергии, это у нас углеводы mm -hmm. в организ, в теле. У нас это углеводы. Углеводы бывают разные, да? <связь> полезные и неполезные, но, тем не менее, они, естественно, должны присутствовать. Если вы замечали, иногда бывает после энергозатратной работы... Некоторые очень любят там, шоколадку, вот тянет прям именно на углеводы и на плохие, на хорошие, на любые. Вот. Именно нужно восполнить. Когда затратил человек свою силу, свою жизненную энергию, ему хочется восполнить. Это самый первый такой позыв организма очень бывает. И многие женщины, которые занимаются вот именно энергетическим практиками, они сначала даже иногда пугаются, что как же так, это что за зависимость такая, от сладкого вдруг возникает. Это независимость. Это человек, организм восполнит то, что ему нужно и все. То есть здесь нет зависимости. А а, человек а, получит так... удовольствие? <laughs> да. Два в одном. Да. С четвертым планом работают э, маги, шаманы. То есть это магия четвертый план бытия. Всякая разная магия. Как бы ее ни делили: белая, черная, какая угодно. Это Шаман, шаманизм – это румическая магия, то есть это очень уже такой широкий план бытия, mm -hmm. очень разнообразный, очень yeah. много людей увлекается, поэтому, господи, все, кто идут духовной практике, так или иначе знакомы уже с практиками четвертого плана. Итак. Ну, даже в христианстве есть ну, свои ритуалы, которые... Конечно, маме, конечно. Они завез. все очень переплетаются, очень переплетаются все планы. Один и... только чего стоит. Или освещение дома. А свечки за упокой или там за здравие. Не дай бог перепутать. Такое бывает, конечно.